Первый, второй и третий. Все кончилось. И поэтому пришлось взять абсолютно такую же коробочку с бошью. Представляешь, как так получилось. Кто-то, видимо, перепутал. Всем привет. Ты понимаешь, да, то, что мы такие косяки? Косяки косячные. Нас очень давно не было. Два с половиной месяца. Два с половиной месяца. Нас до сих пор уходят летние ролики на канале. Отлично. А мы уже готовимся к новому году. Все, я его измучила. Хороший. Мы не знаем, как начинать. Мы тут ругаемся, сидим, потому что мы отвыкли сильно. Короче, мы готовимся к новому году. Мы очень много всего пропустили. Очень много чего не показывали. У нас дофига как обычно, поменялось. <къем> и дофига планов Да, но сегодня мы хотим начать готовиться к Новому году и рисовать на корке Это Плавный вообще переход с лета Да, у нас вообще ноябрь, да? у нас снег снег лег Лег снег три дня назад, у нас там прям вообще пипец У нас машина в ремонте, мы ремонтируем машину, мы нифига не успеваем Квартиру но... обживаем, вот. да. сидим на новом диване, да. который тоже не показывали да. и машин не показывали, хотя мы на ней уже полгода. Короче, мы пытаемся, хотим вернуться Разучилась в... Разучилась разговаривать. YouTube в нашу жизнь повседневную, снимать ну хотя бы два ролика в неделю, я такого не говорю, да. это не я. Потому что в комментариях спрашивают, когда новый видос. Вот видос готов уже два дня, я его так и не выложила почему-то, хотя все ждут и спрашивают. А вот чтоб такого не было, мы хотим как-то себя взять, взять в руки. во все, да, что только можно, рук точно будет мало и. А и вот пытаться. Пошли, покажешь, что мы купили. Куда? Вот туда. Вон туда. А, На стол. Ага. Или ты уже забыла, чем мы хотели делать? Короче, мы тут собрали... Ну, чем ты бомбишь начало, Короче, мы тут собрались рисовать. В том году мы рисовали первый раз на окне именно к Новому году. В этом году на второй год, что логично. Короче, один плюс один равно 2. В том году мы рисовали на кухне, там была маленькая кошка. В этом году в нашем распоряжении вот это окно. Да, у здорово. Комментарии не показывать, оно Но это не страшно. Замажу черным квадратиком. Короче, мы собрались сегодня рисовать. Рисуем мне очень. Оба причем. Нам, нам, нам, нам. Надо, Будет обидно, если у нас что-то пойдет не так, и мы все... В том году мы говорили так же. Короче, время у нас 9. Я думаю, хотя бы в 3 часа ночи мы закончим. было бы прекрасно. предварительно, что мы хотим рисовать? Только в более большем масштабе, чтобы это было не до сюда, а было, ну, хотя бы на половину окна. А еще мы очень сильно переживаем за то, что это животное все это вылежит, и у нас все испортится уже завтра. Угу. Мы попробовали первый раз сначала срисовать эту картинку. Очень схематично получилось так. Ну, нормально, кстати, ну, получилось. такое, да. Ну, то типа есть то, что мы перерисуем по-другому, но плюс-минус было так. Рисовать будем гуашью. Поэтому первым делом я сейчас беру окно. Леша, сейчас у нас идет наливать воду. И начнет обклеивать резинки, потому что не хочется краской заезжать ни на пластик, ни на резинки. У нас уже был опыт такой. Да, от... резинки практически не отмываются. Mm. И они не отмываются вообще. Но там была съемная квартира. Страшно. А здесь так делать нельзя. Нам надо сейчас, короче, все застелить, чтобы не загорнить краской. И обклеить вот это все. Поэтому сейчас включаем телек, включаем узло и начинаем. Вот. Прям как взрослая Короче, ладно, чистить, я пошел, схожу. Вот и нали. Все худеть пытаюсь. Чего? Худеть пытаюсь. Зачем ты начал говорить, когда я уже все ушел? я не знаю, я просто вспомнила, что я летом толстая, тогда уезжала, вот худеть пытаюсь обратно. Пора только ноябрь, но я все пытаюсь. Я вот сейчас сижу и думаю, что на какую шляпу мы себя подписываем опять. Мы ведь вообще ни хрена завтра не выспимся. Мы потратим кучу времени, просто уйму. Или берёт это тысячу просмотров? Тысячу просмотров? Сколько часов монтажа и сколько мы сейчас на это затратим? Давай. Самоубийцы просто. <смех> ну зато весело, прикольно. Сегодня ездила к Наталье Юрина, она сказала, ей нравится видосы. Нравится видос, когда мы рисовали в твоей квартире. Кстати, вот что в том году у нас получилось? Ага. Может, прийти, посмотри. Да. Посмотреть. Так, ты Давай, будет. ты оттирай уже, что-то долго. Хватит. Ты говорю, мы сейчас все рисовать будем из-за этого заляпной. знаешь, -за что нравится? Надо... Вот, вот снимай, иди сюда. Вот там видишь пятно? Ты вот, увидишь? Да, видишь? все равно. Видишь его вот, с этой стороны? Да, я его вот, тоже вижу. Ты Это дверь сломала. Ли? А? Дверь сломала. В смысле? Она как-то вот так в обратную сторону. <рых> Забей, все, давай уже. Выделай его? Да, да, все, иди. Все. Возможно. Выдем? Мы сейчас будем рисовать, и все вот это запачкает. Нет. Не понимаешь? Нет, не А еще на Мы купили красивых кисточек. То есть были обычные, я хотела обычные, мне на эти было жалко денег. Но они типа не из настоящего, там, белки, как обычно, а лошади. Че? А это синтетики. А -а -а. А так нам понравилось тем, что они плоские, то есть не Вот это самое нормальное, это закрашивают большие области. Сейчас вот, вот, вот. я ее распакую. И, короче, мы решили взять, попробовать. И Они такие красивые. А еще у нас в планах как-нибудь провести прямую трансляцию на YouTube. Мы все собираемся, но как-то разбираемся. Даша, сейчас, сейчас. не ага. Они прям красивые. Ну, она размокнет, mm -hmm. но не... Короче, мы надеемся на то, что просто квадратный будет, ну... Плотный больше замаз такой. У нас в этом году такие. И они с синтетики. Вообще, вот этот первый раз, когда мы такие купили. Никогда не пробовали свои. Ну, когда маленькая тоже была, никогда синтетика ничего нет. Посмотрим, что получится. И купили кучу-кучу гуаши. И на с прошлого года, когда мы сначала намечали контур а, черной краской, Угу. Мы его больше стирали, потом потратили на это времени. В этом году мы более прошарены. Взяли... На опыте. Сейчас покажу я специально. Взяли Максимин а, водные фломастеры. Дай покажу. Допустим, мы там что-нибудь наметили. Ну вот там. Дай. Да. нравится. Да, не нравится. Неровно. Да. И он хорошо стирается. Все. Прекрасно. Только тебе загадило все окно. Да еще. Вот, поэтому мы сейчас будем намечать весь рисуночек. Именно... Вот этим вот, водным фломастером. В прошлом году мы это делали Что часа полтора-два, да. К сожалению, сейчас не... Мне кажется, сбоку надо снимать. Сбоку Да, вот там, короче, есть такие линии, на которые мы будем ориентироваться. Но если их видно, это будет прекрасно. Ну вот, я не, не особо уверен, что их видно. Но нам видно, да? это самое главное, то, что в том году я сначала рисовала толстый черные линии, потом мы влажные линии. Краски, да, ты да, там мазали, размазывали, ой. А еще, чем эта картинка сложнее, чем в том году, здесь очень много теней и всякого того, чтобы цвет должен переходить в более темный, более светлый. Вообще, как бы вот оригинал, у нас тут вот все съехало, голова у нас стала на бок, лапа вот эта, она у нас уже сбоку. Ну, у нас лучше, конечно, ну, другу, другу. Только я вот сомневаюсь, что вот это вот надо. Я бы рисовала, что он, типа, сбоку... Этот снизу держится, а этот сбоку от ну, ладно, держится. Ладно. Так, нам надо сейчас наметить, что... То есть, видишь, здесь есть темнее серым. Что из рога будет полностью белым? Я думаю, сначала весь рог белым надо сделать, а потом уже серый добавлять. Помнишь, когда мы красили краской на краску, оно свозило? Ее? Нормально все будет. Просто полностью белым сначала? Да, делать. а потом серый по бокам, и все нормально будет. Я тебе говорю сто раз уж что делал. А ты... еще что прикольное в этой квартире, потому что... Сына. Максим Алексеевич, по ручкой. А что ты делаешь? Я С уже... Раскрашу ну, я. Я одну сделал, что мне вот такие попались, и они мне помогают рассказывать. Они говорят, какой цвет выбрать. Здорово, дай покажу. Только. О! Если а смотрели нет? мультик, пишите в комент... его в комментариях. А? И я и этот мультик часто смотрю. Молодец. В том году в два слоя, да, по-моему, красили? Да. Видите? Мазюхнула. Мазюхнула. Женя пропустила это все. Сын, зато психоз. Да. Поэтому папа идет все исправлять, что у него там не так, а мама развлекается. Ну да, в два слоя придется. Угу. Что у нас тут получилось первый так, слой уже готов. первый слой первый рог и пумпон. очень удобно сразу говорю рисовать пластикой есть это вообще капец какой птистик? плоской потому а. что смотри я прям беру типа большой большую площадь за, -за это закрашиваю даже не то что большую площадь а круглый она помнишь она прям выворачивалась она ага. такая мягкая а это из-за того что жесткая я просто веду и она прям то есть вообще никуда не заезжаю Сейчас, пока он будет сохнуть, Лёша раскрасит второй рог, потому что Лёша тоже будет собирать. Да. Что, прям тело? Ой, как на. Да, ну прикрути. Чувствуешь, как синтетикой удобно? Mm -hmm. Вот когда к краю подойдешь, ты прям одним резким движением почувствуешь, насколько ей классно по сравнению с обычной. Тебе прям рука дрожит и ей. Мне очень неудобно. Не ты бы не наступал. Так. А в следующие выходные мы уже будем украшать квартиру. У тебя лучше получается. Меня давай, я нарисую. Давай, я нарисую. Давай, давай, давай, отдавай. Ты тоже хочется, а не получается. Во-первых, ты рисуешь просто гуашу, я тебе говорю, ну мочи. Она у тебя из-за этого сохнет. Я макала в воду, потом в краску, размешивала и рисовала уже прям жидкостью, а не сухой краской. Ты так плотнее? Ну, так дольше. Тебе нужно в два слоя будем. Mm -hmm. Видишь? Получаться стало? Нет. Mm -hmm. Хочешь, можешь края не рисовать. А, Я могу... Можешь, он идет, смотрит. Чего смотришь? Нечего сюда смотреть. Я помню... Мы рисовали, когда ночью там вообще и соседних окон было видно. Что там делать? Рисую. Ты, короче, можешь зарисовать все, а по краям я нарисую. Именно вот по периметру. Руга. У тебя какой-то он ребристый получается. Да. Что тебе не получается, не нравится? Он сын вышел. Какая красота. Молодец. МИХТ. Смотри. Опа. Ну, ты молодец, конечно. В том году у тебя лучше получалось. Я почти не рисовала. Угу. Что-то у меня вообще прям плохо было, мне не нравилось. У меня постоянно то руки дрожали, то я куда-то заезжала. И была вообще какая-то фиготня. Здесь нужно вдохновение. Видимо. К сожалению, по отдельности нельзя купить баночку краски, и поэтому пришлось взять абсолютно такую же коробочку с башью. Вот. Леша только что в магазин. Да. Что а, хочешь? да. Ты это не говорила? Нет. Вот. Мы просто поняли то, что белой краски... Уже половина? Да. А здесь вот. Случайно оказалось, две... О, представляешь, как так получилось. Кто-то, видимо, перепутал. Как раз... как, Леша, как тебе не стыдно! Как раз такая краска, которая нужна. А вот, что у нас получается пока что. Наверное, даже получится в три слоя, потому что... И в четыре. пора вообще... Сделали вот этот рок. Оно ну, видно, да, что, как бы естественно, он ярче, и я начала делать коричневый. Естественно, он ложится плешиво, но если ждать, когда он полностью высыхает, то уже получается лучше. То есть вот это вот у нас первый слой, вот это ухо лапка и рог второй. Издалека. Нет, издалека круто. Ну это только издалека. Ну это только издалека. Белая краска все-таки у нас заканчивается в очередной Третий раз. тюбик. Сейчас третий тюбик будут открывать, но ее по-любому не хватит, потому что вот это, вот это, и вот это в один слой. Это два тюбика. Плюс еще замешивать мне нужно. краска. Uh -huh. Ну прям ухо, лапа готова, но сейчас сделаю стоп-днят. Получается прям круто-круто. Скажешь, что? Да, мне нравится. А еще у нас в этом году действительно все быстрее получается. Да. Чем в, том году. А в том году мы по очереди рисовали. Во Первых, было маленькое окно, было подойти неудобно. И кисточек было штуки 3, а тут 5, 6. Было прям... Ну, так, знаешь, такой релакс ты, шляпа, окно. Мне потом будет интересно, когда мы все доделаем, докрасим. С утра? Нет, с, оборот с оборотной стороны, как все это будет. Жалко то, что у нас не было вот этого черного маркера, с вот, которым мы изначально эскиз делали. Ну, то есть... Контур. Чтобы обратно с обратной стороны. Да, чтобы обратно с обратной стороны тоже было круто. <музыка> Не очень хорошие новости для нас, потому что закончился белый, первый, второй и третий. Все кончилось. Mm. Да. Нам ну, придется завтра идти за краской, докупать, Но мы сегодня сделаем все, кроме белого, я думаю, да? Да. Ну, все, равно как будто уже выглядит. Мне очень нравится нос, сейчас он просохнет. Я тоже здесь сделаю блик, здесь потемнее. Шапку сейчас тоже просыхает, нужно еще слоем красить. Спустя 3 часа примерно. Чего? Сколько? 4 часа прошло. 4. Но вот. мы на сегодня все. Да. Мы умерли. Мы сдулись. Краска белая закончилась. Но пока что меня прям радует, что получается. Вообще. Ждем с завтрашнего дня мы. Идем за красками. В очередной раз. <laughs> В третий. Надеюсь, последний. Все доделываем и все показываем. Вообще крутое. Пошли бы, короче, все мыть, убирать и отдыхать. Да. Вернемся в запад. Оп. А это следующий день. А сутки день. прошли? Да. Короче, Леша, садись в магазин. Опять. Угу. В этот раз я уже большую банку белой я краски. Каш... Какой-то фельдеперстовый. Там 100 миллилитров. У нас было вчера 20. 20, 20 и 20, 60 было. Вот это соточка еще. Надеюсь, хотел надеюсь, вот этого точно нам хватит. Здравствуй, сын! Здравствуй! Иди ешь! Какой ешь? А что ты там делаешь? Лего играет. А, покажешь свой лего. Быстро. это вы сделали! Мы сделали. Круто! С мамой! Да. А я буду доделывать нос нашего прекрасного магии. Но днем на эту картинку лучше не смотреть, потому что получается. Покажи, с той стороны. Как -ка улина какая-то. Это просто... весело. Да. Опа. Вот так вот, а днем что? еще хуже с этой стороны. А Смотрим на нее только ночью. А еще, если вдруг кому-то приспичит рисовать на окнах, не советую рисовать на кухне. Потому что вы будете готовить, будут потеть окошки, и это все потечет. В чем да, все вот это. Не, не надо. Короче, развлекаемся, красим. Надеюсь, мы сегодня успеем, потому что завтра нам на работу. Ну что, Время 6 часов. В одиннадцать точно закончим. Погнали. чего ты? Для полы. Че, че ты улыбишься то Блин, надо теперь мазать. Да, ну тобой все Ты -то. просто восторгаешься Каждый, там каждую красиво. секунду. А -а -а, класс. Давай, Надин. И на камере же тоже классно. У оленя, тут только мои пальцы визит, но это такое. У олени осталось только обвести рога, а все тени, вот это все-таки будет в последнем очередь. То есть сначала все накрасенье. И, короче, олень-то почти все. Здесь все обведено, осталось только рог, вот этот вот. И, ну и там дырку да, в не успел. Ну классно! Друзья. Очень красиво получилось, морда мне прям нравится. Так прям уже вырисовывается. Мы тут начали типа какие-то там тенюшечки, что-то это. Леша обводку доделывает трошка. Радики, кстати, да. Сейчас, год. вот я первым слоем сделала нос. Сейчас Леша сделает там глаза белым. Бороду белым. Буду дальше красить. Очень классно получается. Так. Очень неудобно, Свет. Так, ты прям издалека. Ты и классно. Тут у тебя будет елочка, все везде украшено, красота, да? Да. Спустя еще полчаса, мы все в работе проголодались и устали. Смотрите, что Сашка нарисовал тут гирлянду. Вообще красота неписанная. Да, поэтому сейчас мы приостанавливаем процесс, идем кушать. А По-любому будут вопросы, что это вот такое. Это лапа. Это копыта. Вот а -а -а. этого чувака, чтобы не было комментариев, а не будут. Он типа этот снизу не лапает, а этот с буквы. Да. Оно на рисунке у него было рядышком, но оно не поместилось, поэтому оно его переместилось на бок. конечно. Приятного нам аппетита. Вот замутили перед сном себе мини-бутиков. Вот, я кушай, Максим спать, а мы дорисовывать. Вот такая красота получилась. Бон аппетит. Да, да, да, да, да, Я объелась, я уже не хочу ничего. Мы поели, давай, быстрее уже, дорисуем и все. Это, это, вы сейчас сидели как раз, типа, это самое долгое, что мы когда-либо делали. Вообще никогда так долго ничего не делали. Да? Да. Угадайте, кто все захерачил. Самое, одно из самых последних, что нужно было делать этот пупон. Вот нижний пол, с этой я так наметила, красивый кружок. Леша вот исправляет. Сейчас как-нибудь белым замажем. А так мы почти-почти закончили. Сейчас синий сохнет, глаза внутри ввести черным, зрачки обвести черным, исправить шар, который Саша испортил. И может быть где-нибудь что-нибудь покажется, что захочется подделать, и мы наконец-то закончили. Ушло где-то на нее, наверное, часов 15. Примерно. Вот на этой сладкой ноте можно закончить. Там она подключена, что делаешь? Порваешь. Гирлянда. Короче, вот такая красота у нас получилась. Всем огромное спасибо за просмотр, ставим большой палец вверх, подписываемся на наш канал, пишем свои комментарии. Да. А я надеюсь, что вы вас много-много лайков, просмотров, и мы пойдем рисовать лип туда, лип туда, еще раз, что-нибудь. Но это есть только много просмотров будет. Все, ждем нового года. А в следующие выходные будем украшать квартиру. Угу. Да? Да. Все. Челка какая?